Всем привет! Девочки огромное спасибо за ваши комментарии, за ваши лайки, за ваши лайки, за ваши добрые слова. Мне очень-очень приятно, девочки. И правда, хочу, чтобы вы все были у меня счастливы, чтобы вас было... Хорошая ваша женская судьба. И не только чтоб женская, но чтоб вам везло во всем, чтобы вы были уверены все, все в себе. Это важно тоже. Девочки, сегодня у нас будет расклад на 4 короля. Вы очень любите эти расклады: короли, королевы. Вам нравится это? Так, давайте посмотрим чувства. Планы его действия по отношению к вам. Девочки, первый король, я думаю, видно, да? Первый король слева направо. Первый жезлы, второй пентакли, третий кубки, четвертый мечи. Первый жезлы Пентакливый. Третий кубковый король и четвертый мечевой король. Несколько секунд, девочки, определяйтесь, какой ваш мужчина или по стихии, или как вы видите его по жизни. Определяйтесь, у кого есть два мужчины. Выбирайте тоже себе, посмотрите на одного и на второго. Можете загадать себе, вот есть четыре стихии, можете загадать себе своих поклонников или что вы думаете о человеке, может он что-то вам дает какую-то э, увагу к вам, и вы не знаете, как, что с этим человеком, что, чем он дышит, что он за человек. Ну, сейчас посмотрим, что нам скажут карты и что... посоветуют нам, что это за человек. Так, надеюсь, вы готовы. И начинаем, девочки, с короля жезлов, конечно. Начинаем эти вот три, вот так немножечко вверх. И король жезлов. Смотрим на короля жезлов нашего, что он нам скажет. Давайте посмотрим, вы две карты – Какая ситуация на данный момент возле него? Что сейчас возле него на данный момент? Перевернула колоду. Король Жезлов. Так, вышел Паш пентаклей и вышла десятка кубков. Ну, на данный момент он что-то очень старается, что-то хочет по-новому. Как будто выходит, девочки, у некоторых может быть, что он и женат от покупков, и Паш Пентакли, что он сейчас очень вот так возле... Если у него есть семья, очень хочет догодить все своей семье. На цыпочках там ходит, жену любит. Если дети, детишек любит, показывает, что он очень хороший примерный отец. Если это ваш муж, девочки, так он очень скучает по семье, по своему возле вас, если что-то накосячил, так он хочет исправить свою ситуацию, хочет показать, что он очень любит своих детей, что он к вам очень хорошо настроен, что он вас очень любит, хочет вот так, он себя пока сердце болит, чтобы ему ему можно доверять, вот на данный момент, еще что на данный момент возле тебя, и он как будто поставил какую-то себе защиту, оборону, ну да, как я выше и говорила, хочет показаться, что нет все неправы, что на меня говорят не может быть такого. Я прав, я люблю свою свою жену. Но ну, здесь больше как пара, как семейный мужчина выпадает потому что десятка десятка кубков он говорит я я примерный отец я примерный муж и все отстаивает свою точку зрения что он прав там все его на, на него наговаривают то что там говорят это все нет никого не слушайте если жена никого не слушай никого у меня нет я только люблю вот тебя и очень сейчас он становится Старается быть примерной на данный момент. Хорошо. Какие у тебя... Te... Нет, давайте так спросим. Так, а есть... Какие у тебя чувства? Чувства к женщине, которая тебя вот сейчас смотрит? Какие у тебя... Есть ли чувства у тебя к этой женщине, которая тебя сейчас, короля Жезлов, смотрит на тебя? Есть ли к ней чувства? И какие? Ой, тяжело, очень тяжело, девочки. Тяжело. Почему? Потому что семья. Очень тяжело эту маску, эту держать. Он ждет, когда это все разрулится, говорит: Мне сейчас очень тяжело, мне я занимаюсь своим делом. У меня опять десятка монет, десятка жезлов. Все свалило сейчас на мою спину, на мою голову. Мне сейчас в данный момент очень тяжело, потому что мне нужно разобраться с своими вот этими путаницей, семьей своей. Я не хочу ее терять. Нужно немножечко подождать. Тройка жезлов. Нужно подождать, чтобы это все как-то уладилось, утихомерилось. Так, чувства. Нужно, чтобы прошла немножко трансформация. Нужно подождать. Вот тройка жезлов, что, он, что нам говорила. Нужно подождать. Он ждет, пока все не утихнет нужно пройти говорит нужно пройти трансформацию на данный момент он сидит вот так как кролик в норке чтобы все угасло это нам и первые карты это говорили вот сейчас вышла смерть да он ждет ждет ждет хорошего случая ну хорошо после трансформации какие планы у тебя какие у тебя планы, ну, хочу веселья, хочу радости, конечно, хочу, мне не, не тройка кубков, мне меня не, не, не, есть нехватка этого, я хочу радости, я хочу идти вперед, но я буду потихоньку сейчас, потому что я уже что-то боюсь, да, у меня есть планы, я хочу веселиться, я такой человек, что мне, мне не в кайф сидеть, сидеть сидеть на одном месте. Я хочу идти вперед. но здесь выпало рыцарь, мам. я хочу чего-то нового, мне скучно, мне скучно вот в этом, я хочу чего-то нового, но сейчас, на данный момент, я должен это переждать и уже буду очень осторожен и очень вот, буду, не буду так, на данный момент, двойка, меч... паш мечей, паш мечей, он говорит, сейчас очень загостренная ситуация, очень что-то выясняется, очень что-то, да, а кто хочет это выяснить, Очень многое узналось и очень многое открылось, Попажу мечей очень много, и э, обстановка немножечко накалилась, и я должен был уйти. Я должен был уйти от этого. Мне нужно было немножечко присесть здесь, э, сделать тайм-аут, э, но я смог это, я, я маг, я смог это. М очень такой еще и манипулятор, вот как и сначала нам карты сказали, сейчас прикидывается, что он очень хороший, все неправда, что говорится о нем, потому что кто-то выяснил о нем очень многое, и он говорит, сейчас мне нужно было лечь на дно. Ну, я это умею, я это умею, я маг, я это умею. Так. Какие планы на будущее у тебя? Мне нужно отдохнуть. Пока никаких. Четверка мечей. Я устал. Мне нужно отдохнуть. Я еще раз говорю. У меня тай тайм-аут. Я сейчас пока ничего не думаю на будущее. Мне нужно подождать. Да, я пойду потом вперед опять. Тройка, тройка монет, восьмерка монет. Я сейчас буду работать, я сейчас сугубо буду работать над собой, буду работать своим делом заниматься, буду развивать себя пока, но насчет ничего другого я не думаю сейчас ничего думать. Только работа, в данный момент только работа, только работа. А есть у тебя какие-то чувства, чувства, любишь ли ты кого-то, любишь ли ты кого-то? Я, я победитель, я знаю, что правда будет на моей стороне. Я, ну, конечно, он ж маг, он знает это, Свое, что он вот-вот хитренький такой. Эгоистичный еще немножечко говорит, я знаю, что все будет на моей стороне, я все улажу, я буду победителем в этой ситуации. На данный момент мне хорошо одному, я сейчас спокоен, я буду опять девятка монет, одиночество, я сейчас одинок на данный момент, мне сейчас спокойно, это комфортно, как я сейчас. И я хочу, чтобы был, был мир, было, было, чтобы не было никакой войны, никаких выяснений. На данный момент я буду вот так, в такой тишине, в... В таком одиночестве мне так комфортно, я буду только ударяться в работу. Девочки, о чувствах ничего. Возле своей жены, у меня есть жена, мне нужно наладить с ней вот эти отношения. Я, я буду победителем, я сейчас в спокойствии буду вот так в одиночестве возле своей жены. Видите, он пока ничего не хочет, никаких планов не строит. Только ему нужно помириться с своей женой. У меня есть жена, мне нужно э, утихомирить. Это что? Потому, наверное, жена узнала. Там у нас было, что четверка, э, не четверка, а двойка мечей, э, паш мечей. Э, наверное, женщина узнала. Знала за какую-то измену, за какие-то его косяки, он говорит, мне нужно сейчас отдохнуть, я взял тайм-аут, я сейчас буду работать, семья, больше никого мне сейчас не нужно, на данный момент нужно, чтобы это все уладилось, утихомирилось, хорошо. А какие у тебя чувства к твоей жене? Любишь ли ты свою жену? Если так, жена... Ну, у нас идет все разлад. У нас на данный момент все не так, не так, как бы хотелось. Идет разлад, идет война, все рушится. Все рушится. А любви, смотрите, девочки, ни одной карты, пол-колоды, ни одной кубковой карты. Ни одной, он хочет исправить ситуацию с своей женщиной, своей женой, но говорит, ничего не, ни в данный момент пока ничего не получается, все рушится, все рушится. Но любишь ты или свою жену? Ну, здесь вышла карта шестерка монет. Или он от нее зависит, девочки? Любови здесь нет, я не вижу, или он зависит от нее, или... Ну, скорее, она вышла как императрица, скорее, он зависит от нее. Скорее, он зависит от нее. Да, она пробивная, он зависит от нее. Она пробивная. Он зависит от, не, от нее, может быть такое, что он говорит: там у меня рушится все. Но я бы хотел еще, потому что вы, у одних отыграется так, что он зависит от женщины, потому что она всегда идет вперед, она знает свою цель, она его партнерша. У этой девочки не забываем общий расклад. У других отыграется, что он, да, он бы хотел быть с другой женщиной, помогать другой женщиной, потому что здесь шестерка монет вышла и дама жезлов. Может быть, как вот эта тайная его женщина, что была жена, как императрица прошлась, а он говорит, я бы хотел, я бы хотел помогать другой даме жезлов. Беж ты. Девочки, ни одной карты кубков. Я бы хотел новых начал, конечно. Я бы хотел туз. Я бы монет. Да, я бы хотел все заново начать. Или с, с кем, с женой, или с кем? С кем. Запутывает он что-то. За, очень путает. Что он хочет. И императрица вышла, и дама Жезлов вышла. Да, мне нужно решить своей женой что-то. Я вижу, что то у нас все не клеится. Но я хочу чего-то нового. Я хочу продвижения вперед. Я хочу к даме Жезлов. ну а посмотрим здесь. Так, скажите нам, пожалуйста, а чувства, чувства, какие чувства у короля жезлов к женщине, которая его сейчас смотрит, на данный момент женщина, которая его смотрит, <coughs> что он чувствует по отношению к ней, чувства, его чувства. Чувства. Скажите нам, пожалуйста, есть ли у него чувство к женщине, которая его смотрит? Девочки, ни одной карты кубковой. Женщина у меня в прошлом. Да, я бы хотел с ней новых отношений, дурак. Я хочу ее, да, я хочу и хотел бы страстно, но она на данный момент у меня в прошлом. Я бы хотел с ней, да, я бы хотел нового начала с ней, но я знаю, что она страдает, я подсматриваю за ней, он подсматривает за вами, я хотел, я наблюдаю за ней. Я бы хотел новых отношений. Но я ничего ей не мог дать. У нас была цикличная ситуация, одно и то же. У нас мы не, не могли выйти на новые отношения, на что-то новое, на продвижение какое-то. Я, я, я в этой ситуации я понимаю, что я остался в дураках. Но я сейчас наблюдаю за ней. Я понимаю, что это надоело женщине, потому что не было продвижения, было все на одном уровне. Я хочу ее страстно, да, но она уже меня от меня отворачивается. Но я не мог ей ничего дать, я женат, я не мог ей ничего обещать. Девочки, ну вот такое, вот такое. И здесь император вот вышел, что я женат, я не мог ничего дать. Я, я чувствую себя дураком возле нее. да, она меня увлекала страстно. Страсть, только вот э, с вами секс. Больше я ей ничего не мог предложить, поэтому у нас была цикличная ситуация, ни, на больше ничего не, мы не выходили, потому что я женат. Здесь я не вижу любви, девочки, но я не вижу здесь любви девчонки э, э, э, и... И к жене, я спрашивала за жену, не одна, как, как он относится к жене, и за жену он ничего, девочки. Куб, и какой-то такой мужчина, не понимаю, вообще, кубков ничего не вышло. Так, а есть ли будущее с тобой? женщине Женщина, которая тебя смотрит. Может она на тебя надеяться, есть ли будущее у нее с собой. я женат чтобы было будущее у нас он говорит так мне нужно или развестись и чтоб начать все заново по тузу жезлов и по солнцу но мне нужно решить этот вопрос потому что я женат, справедливость, или разводиться, или что, справедливость и пятерка жезлов, мне нужно отстоять свою ситуацию, мне нужно завершить, чтобы было что-то серьезное, пойти в туз жезлов и солнце, мне нужно решить эту ситуацию. Мужик запутался и не знает, куда идти. Но меня держат дети. Может быть, что там держат его дети. Я люблю своих детей. Меня держат дети там. Да, у меня много плана, у меня много иллюзий. Но у меня много... Много всего в моей голове. Много. Но... но... Меня тянет к женщине, да. Меня тянет под дьяволу к этой женщине. Но она уже нервничает. Она уже стала дама мечей. Ей надоело это. И это нормально. Так, девочки, хотелось бы спросить э, вам совет. Хотелось бы спросить вам совет. Какой вам совет карты бы дали? Скажите, пожалуйста, какой совет этой женщине? Что ей делать? Какой совет женщине, которая смотрит короля жезлов? Какой совет для женщины? Ну, здесь, девочки, нет любви. Нет любви, если он женат, нет любви к жене, просто его держит, что он семянин, и может быть, что она с денюжкой, вот состояние какое-то, и если есть уже дети, так дети держат. Но и к вам он, если это, он, он говорит: у нас ничего не клеится и с женой. Она уже узнала, у нас разрыв, но у меня, ну вот у меня ребенок или детки меня держат там, чтобы было что-то, это мне нужно поставить конец. У него только страсть, даже если вы были с ним, и у него вот ни одна, ни одна, смотрите, девочки, что осталось с колоды, какая большая колода, ни одна, ни одна чаша не вышла. Здесь мужчина вообще какой-то вышел немножко самолюб, только свои плотские инстинкты удовлетворяет, у него никакого, ну, сердца нет, не чувствительный. Разбивает сердце, а не чувствительный. Там говорит, там у меня жена, я ничего не могу предлагать, но я посматриваю, мне хорошо, я бы хотел, я это, но любовь, любви нет. Так, что делать этой женщине? Что делать этой женщине? Ну, женщина, да, женщина периодически приходил, уходил, женщина любит этого мужчину, она ждет его постоянно, она... Себе уже поставила вот такое болеет, и никого не хочет видеть, никого не хочет слышать. Сама себя поставила вот в это, в, это, в этот ступор И сама себя огородила. Ничего не хочу слышать, ничего не хочу видеть. Наверное, все мужики козлы. Вот попала на такого. Но, в принципе, мужчина, женщина здесь вышла как королева жезлов. Но она его и принцесса жезлов, она его ждет. И там у нас выходила королева жезлов то это вы да что он с вами только хотел страсти вы ждете его вы стоите его принцесса ждет выглядывает когда почему потому что влюблена двойка двойка чаш вы любите возле вас вот вы и возле вас двойка чаш вы любите этого человека вы ждете его и поэтому вы страдаете вы закрыты вы закрыты что делать? Что делать этой женщине? Что делать этой женщине? У вас будет новое начало. У вас вы страдаете, да, пятерка Пентакли. Вы в страданиях сейчас. Вы ждете. Вы хотите, вы хотите. Но вам идет другой мужчина, король Пентакли, девочки, у вас будет новая жизнь, но вы сейчас еще не готовы упустить. Вы ждете этого мужчину. Вы в пятерке Пентаклей. Вы, ну, пятерка Пентаклей, девочки, это неплохая карта. Она, что вы вот посидите, да, пострадаете, вы, хотя у вас есть, у вас есть и кусок хлеба, и все у вас есть, но, но вы вот в печальке такой, вы грустите. Но вам идет вот карта мир, новая, новизна в вашу жизнь. И вам идет король Пентаклей. Вам идет мужчина для чтобы вы забыли прошлое или у некоторых придет вы его даже еще не знаете верховная жрица выпала возле этого короля вы его не знаете он еще тайный для вас вы не знаете этого человека вы этого человека не знаете а для чего он э, придет в вашу жизнь чтоб вы забыли прошлое чтобы вы, чтобы вы забыли прошлое, чтобы вы, у вас появилось что-то новое. Ну и карта мира это говорит, что будет что-то новое. Так, нужно, чтобы вы прошли вот это обнуление. Что предложит вам этот король? Вы возобновление, вы возрождение, вы родитесь заново. Вы не будете уже спорить. Вы очень долго сидели в этих отшельниках. Вас может и были с этим мужчиной. Вы очень долго были вот этой печальки и сейчас в ней сидите. И карта отшельника. Вы страдаете. Вы у вас был этот мужчина, но вы были одиноки. Вы были одиноки с этим мужчиной. Но вам идет этот король для радости для семьи, для свадьбы. Так, девочки, что-то я... Жезловый. Девочки, пожалуйста, пишите комментарии. Я только буду с комментариев что-то знать или вам резонирует или нет. И буду очень рада. Я всегда читаю ваши комментарии. А мы, кто не подписался, новенькие, подписывайтесь. Это будет ваша благодарность. Ставьте лайки, девчонки, делитесь тоже. Нас уже немножечко набирается, продвигается. Понемножку, понемножку продвигается канал. Я вам за это очень благодарна, девчонки. Конечно, я вам благодарна, что вы оцениваете мой труд. А сейчас мы будем, девочки, приступать к королю монет. Пентаклевому королю. Давайте будем делать, потому что, Господи, уже смотрите, 28-30 минут на одного короля потратила. Что-то меня так он. Потому что не хотел так очень и открываться. О своих чувствах не говорил ничего. Так, король Пентаклей, король Пентаклей. Настраиваемся на него. Так, скажи нам, пожалуйста, твои чувства, твои планы, твои действия. Что на данный момент возле тебя? Как у тебя дела на данный момент? Король Пентакливый. Так, на данный момент, что у нас в короля Пентаклевого? Что он нам скажет? Ух, сидит он. Сидит он. Такую себе защиту поставил с двух, с двух сторон, девочки защищается от кого он так что такое с ним что он так защищается смотрите восьмерка мечей девятка жезлов защиту поставил себе и кругом себя и сзади и, спер и спереди и сверху и снизу от кого ты так защищаешься что случилось что за проблемы у тебя оборона Что-то он... А своими походульками, сейчас я в трансформации, да, я сейчас огородился, я сейчас восьмерки мечей, он себя разочарование, он себя всех сторон окутал, не хочет ни, никуда выходить, ни с кем разговаривать, отстаивает свое то, что он наработал, что он заработал, что он наработал, он отстаивает свои интересы и говорит, он поплатился своими вот этими походульками, что ходил, ходил, многое узнали о моих походульках, сейчас я в трансформации буду сидеть, все что-то в трансформациях, но я хочу, я хочу страсти, я хочу любви, да, туз жезлов, я хочу... Я хотел и хочу. Так, а что случилось? Ну, скажи нам, что случилось? Потому что я был влюблен. Двойка кубков. Я любил, я влюбился. В кого ты влюбился? По страсти. У меня было очень дьяволо. У меня было такое притяжение. Меня, меня нечистая попутала. Я влюбился, я влюбился. Я засунул себя сам вот эту клетку. И опять здесь вот карта дьявола, здесь клетка. Вот. Я засунул себя сам вот эту клетку. И восьмерка мечей говорит: Я сам себя туда заснул, засунул. Меня попутала нечистая сила. Я сам себе это наделал я сам виноват в этом я виноват сам в этом так хорошо какие чувства у тебя к женщине которая тебя смотрит сейчас Ну да чувства здесь да здесь девочки смотрите рыцарь кубков королева кубков тройка кубков здесь мужчина любит какие чувства я люблю ее я хочу всегда радости с ней она моя самая любимая женщина самая дорогая самая нежная я не могу без нее она она моя жизнь она моя жизнь я бы сейчас к ней приехал, я не могу, мне... Ой, я чувствую себя одиноким, я не могу без нее жить, я хочу радости. Если кто-то девочки не женат, я хочу жениться на ней. Мне с ней было хорошо, мне... Она мне. Я люблю... ее. Ну, здесь, да, здесь любовь, девочки. Здесь мужчина вас очень любит, кто смотрит, очень. Это моя любимая... Здесь мужик сразу сказал чувства. Рыцарь кубков, королева кубков и тройка кубков. И там сказал двойка кубков. Я влюбился был. Я люблю, я не могу без нее. Она моя самая любимая женщина. Если мы не женаты, вы не женаты. Так, девочки, я хочу, да, я хочу на ней жениться. Я хочу на ней жениться. Так, еще чувства. Скажи нам, пожалуйста, чувства. Какие у тебя чувства? Какие у тебя чувства к этой женщине? Короля Пентакливого. Какие у тебя чувства к этой женщине? Да. Страсть девочки. Он любит вас. Но не только как страсть, как страсть. Не только секс. Смотрите, он пылает. Он бы вас хотел обнять, целовать, только на вас смотреть. Он прижаться к вам. Вот. Очень красивая карта я ее очень люблю, очень, она меня замагичила, я ее люблю, она меня замагичила, я не могу без нее, она очень красивая и страстная, я бы сейчас, я бы как дурак вот сейчас прям взял и уж, я никого не вижу перед собой, Мне... я никого, о, вот, я никого не вижу, я никого не вижу, я бы вот так сейчас и шел, как дурак, на пролом к ней. Я ничего не вижу, мне никого не надо, я не вижу ни слева, ни справа, я бы только шел к ней и хочу насытиться ее нежностью, ее любовью. Я никого больше не вижу, никого. Девочки, да, мужчина вас любит опять смотрите рыцарь рыцарь жезлов рыцарь жезлов я бы ее так к себе прижал прям и где-то умчался чтоб нас никто не видел я даже вот сейчас я бы хотел отрезать хотя бы немножечко ее волос и вот так вот спать с ними ну да, здесь мужчина, девочки любит вас. Я бы даже хотела ее вот так хотя бы притронуться к ней. Опять мужчина кричит, мужчина страдает, девочки. Здесь му мужчина кричит, и мужчина страдает. Здесь любовь, да. Здесь любовь. Здесь, здесь мужчина влюблен очень. Так, скажи, пожалуйста, а какие у тебя планы? скажи пожалуйста какие у тебя планы скажи пожалуйста какие у тебя планы у тебя такое такое такая любовь такая искренность такое да ты что сердце разрывается какие у тебя планы на эту женщину я разбил ей сердце очень тяжело очень тяжело, я разбил ей сердце, я это знаю, очень тяжело. Наблюдает, я посмотрю, как, что, что все утихомирилось, попажу Жезлов, и там нам говорили, говорили карты «Магия наслаждений, он подсматривает за вами, и он говорит, я немножечко посижу, что все утихомирилось. Я вою на Луну, я ее обманул, да, и мне сейчас тяжело, я вою на Луну. Я хочу с ней семьи, я хочу в семью, я хочу с ней жить под одной крышей, десятка монет. Я хочу быть с ней, у меня это в планах. Я знаю, я ее обману, моя вина, но я подожду, я, я, я хочу быть с ней, я хочу строить с ней семью, я вою на, лу, на луну ночью, она мне снится, я не могу уснуть, она моя звезда, она моя мечта, я не могу без нее, я хочу прилететь к ней на, на белых этих конь, к, к, лошадях, на колеснице, я хочу уже к ней, меня распирает. Да, а, так, подождите. Хорошо. А если будущее с тобой, твои действия, что ты будешь делать? Будешь ты что-то в планах, да, он, мы выяснили, в планах, да. Он хочет он хочет встреч, он хочет, хочет с вами опять быть вместе, хочет строить семью. А твои действия, что ты будешь делать? Ну да, конечно, я приеду, что вы, о чем вы спрашиваете? Конечно, я приеду, я же ее люблю, я не могу, я как мальчик. «Я как мальчик, рыцарь монет». И Паш Кубков, рыцарь монет, я приеду, но это, девочки, карта медленная, нужно, он там и выше говорил, нужно, чтобы немножко успокоилась, я приеду сто процентов, я буду ей предлагать опять рыцарь монет, и там вышла десятка монет, он вам будет предлагать руку и сердце, конечно, я приеду, я так я как мальчик возле нее себя чувствую, я не могу без нее быть, конечно, конечно, о чем речь, она ж моя жена, она ж моя, она ж моя королева монет, она моя... Пара, девочки, ну, здесь, да, здесь мужчина без ума от вас. Так что вам делать? Что делать женщине? Какой совет женщине? Какой совет женщине, которая смотрит короля монет? Которая смотрит короля монет. Что посоветуете? Пожалуйста, скажите, дайте совет, что делать этой женщине. Какой совет? Девочки, будет новое начало. Смотрите, это сейчас все уйдет в прошлое. Да, вы сейчас немножечко вот так, что-то у вас. Но высший суд вышел и колесница. Здесь возобновиться, отношения возобновятся. Вы будете вместе здесь. Здесь вы будете вместе. Очень, вот, очень... И вы, вы за ним присматриваете, он за вами смотрит, наблюдаете. Опять десятка пентаклей. Девочки, ну... Вы будете вместе. Здесь даже... Сейчас, да, вы сейчас печальки разочарованы наблюдаете за ним также и он за вами наблюдает вам плохо ему плохо вы вспоминаете ваши первые дни первые первое начало он тоже в печальке но все я вижу здесь вы будете вдвоем вы будете вдвоем девочки здесь вы будете вдвоем возобновятся ваши ваши отношения возобновятся в положительную сторону он вас действительно девочки любит он вас действительно девочки любит так девчонки пожалуйста пишите свои комментарии пишите ставьте лайки подписывайтесь новенькие а мы приступаем к королю кубков Королю кубков приступаем так Король кубков, скажи нам, пожалуйста, что на данный момент возле тебя? Какие чувства? Скажи нам, пожалуйста, расскажи женщине, которая тебя смотрит, что у тебя сейчас? Что... О, господи, сразу выпадает я ее муж, я хочу быть мужем, если не муж, так он хочет быть вашим мужем, все я больше ничего не буду говорить, он говорит, вот смотрите даже карты не дал э, перемешать что, что ты там меня спрашиваешь, там вопросы мне задаешь вышел император выпала карта сама не даст перемешать как холоду. так выпала карта императора может быть такое что он женат этот король кубков я женат или я буду я у меня есть жена я женат я император я женат я хочу быть ее мужем я я сейчас в отношении у меня есть жена все хорошо ладно у тебя есть жена что еще возле тебя хорошо ты женат ну хорошо, ты женат. И еще что? И по справедливости, я женат, справедливость. Смотрите, у меня есть бумага. У меня есть бумага. Я женат, у меня есть бумага. Это у одних. У других может проиграться, что да, я женат. Но сейчас у меня бракоразводный процесс. У одних проиграется, что он кричит, я женат. И у меня есть бумага. Я, я женатый человек. Другой вариант проиграется: что да, я женат, но у меня сейчас идет развод. А ну сейчас откроем карту, девочки, справедливость. Что он хочет этим сказать? Что ты хочешь этим сказать? Что ты женат и карта справедливости? Что это такое? Ну, у большинства, что это развод. Потому что потом вот идет рыцарь монет. Очень медленно это длится уже, очень медленно. И вот выходит после этого карта шут. Я буду свободным, очень медленно. Я, я, я, я, я женат. И у меня есть бумага, да, но у меня идет развод, бракоразводный процесс, очень медленно это все происходит, но надеюсь, что я скоро буду свободен, вот, девчонки, надеюсь, что я скоро буду свободен, шут, обнулиться, я буду чист, я буду свободен, меня ничего не будет держать. Так, ладно. А есть ли у тебя чувства к женщине, которая тебя смотрит? Мне было очень тяжело в моей семье. Мне было очень тяжело. Вот выпала десятка жезлов, десятка кубков. Мне было очень тяжело в семье. Мне было очень тяжело в семье искать другие пути. пути. Я, я решил искать что, другую любовь, другую женщину, потому что мне было очень тяжело в семье. Поэтому я пошел в другую сеть, потому что не мог уже. Мне было очень тяжело. И шестерка мечей. Я отплыл от этого берега и хочу отплыть, я хочу что-то новое, ладно, а что ты хочешь, что ты себе планируешь, что ты новое хочешь, еще не знаю пока, нужно подождать, но я, но я выйду с этого всего, я выйду, я с этого всего выйду, я буду рад этому, когда все закончится, я буду очень рад, когда это уже все закончится. Я буду жить для себя. Я буду искать. Я буду жить. Я да. На данный момент я не знаю что. Но э, придет, э, э, э, жду этого время, что победа будет за мной. Я буду очень рад этому. Что я уже свободный, что я одинок, что у меня, ничего не, что у меня нет никакого груза на, за спиной. Я буду идти к новым началам, я буду искать новых, новых эмоций, я буду искать новую любовь, я буду искать радости. Потому что очень было много обмана, очень было много ложи, мне это уже надоело. Было разочарование, обман, ложь, предательство. Я уже больше этого не могу. Я устал. Я устал. Я развожусь своей женой. Я развожусь. Все. У нас конец. Было очень много лжи, обмана, предательства. Я развожусь своей женой. Все рушится, все крушится. Все рушится, все крушится. Да, здесь о разводе, девочки. Здесь мужчина уходит от женщины, от своей жены. Я ухожу, дама. монет. Я ухожу, башня. Там было у нас, видите как? Император и справедливость. Я женат, я развожусь. И здесь королева монет и башня. Я, у нас все рушится. Почему? Потому что было много обмана, лжи, предательства, измен, коварства, воровства. Все-все плохое. Было все плохое. И мне было очень тяжело в семье. Ладно. Но ты готов к новым отношениям? нет я пока подожду пока подожду я пока побуду после развода я побуду в одиночестве не нужно отойти от этого всего я буду просить всевышнего у нас раз я мы разведемся здесь вышел Ерафант. мы разведемся Тройка под кого прогинаться, я буду теперь отстаивать свое, свою территорию, я на данный момент никого не буду впускать близко к себе, я хочу немножко отдохнуть, я хочу свободы уже, я хочу свободы. Очень было много сделано работы, очень много продвигался я, очень много мы выстраивали эти отношения, но все, мне надоело, я ухожу. все, мне надоело, я ухожу. Я разочарован, я ничего не хочу. Четверка кубков, пятерка кубков, девочки здесь. Я ухожу я хочу начать все всю жизнь с нового листа я хочу начать жизнь с нового листа я хочу действительно я хочу начать я хочу начать все сначала чтоб моя жизнь была вся с нуля но я хочу уже императрицу с женщиной мужчина устал очень очень устал. Так, а есть ли чувства у тебя к женщине, которая тебя смотрит? Какие у тебя чувства к женщине, которая тебя смотрит? Да, я ее любил, я ее любил, но она ко мне была холодна. Она была холодна, было очень много разговоров. Она не умела себя вести по отношению ко мне. Было очень лжи, опять луна. Было очень много лжи. Было очень много обмана. Я ее любил, да. Я ее любил, но потом все у нас угасло. Так, девочки, совет, совет женщине, которая смотрит короля кубков. Совет для женщины, совет карт, которая смотрит на короля кубкового. Совет, совет. Если девочки вы встречались с мужчиной, а он был женат, так он уходит сто от жены, он уходит. Он уходит, и в будущем новая жизнь у него. Можете быть, что вы станете его женой. Если вы его подруга были. Если вы его жена, он... Да, вы расстанетесь. Здесь расставание, здесь развод. Так, что посоветуют карты для женщины, которая смотрит э, короля кубков? Что посоветуют карты женщине которая смотрит на короля кубка. девочки но ну у вас тоже новое начало вы не будете одна вы познакомитесь с мужчиной смотрите двойка жезлов восьмерка жезлов все две у вас тоже жизнь не остановится на месте и карта мира тоже у него карта мир у вас карта мир и говорят не парься у тебя будет новое начало, у тебя будет новое знакомство. Если вы жена этого, жена меня смотрит, так вы найдете другого мужчину. Может быть за рубежа мужчина, может быть. Может быть, что по интернету познакомитесь. У вас будет новый виток жизни. Если вы подруга была этого жена, того мужчины, так вы будете вдвоем. Он выйдет к вам на связь в скором времени. Он говорил там, что нужно ему отдохнуть, пока будет в одиночестве. Но нет, если вы была его подруга, он разведется, у вас будет новое начало вместе с ним. Но нужно пока немножечко побыть вот так в тишине, в стагнации. Нужно, нужно это пережить. Да, и все получится. И все получится. Так, девочки, отношения. но не парьтесь, у вас идет новый молодой человек. Или за границей, или... Вы, вы одна не будете. Если вы подруга этого мужчины, так большая вероятность, что в будущем вы будете вместе. Так, девчонки ваша благодарность я думаю вы знаете какая это лайки подписки и что вы будете делить ой убрала убрала короля убрала короля мечевого где же ты что я тебя я сегодня тоже готовила карты и мечевой что-то очень спрятался, Я не могла его найти. Два раза перебирала колоду, чтобы найти. Прятался мечевой. И сейчас, смотрите, опять. Опять хотел в колоду. Что-то не очень хочет рассказывать о себе. Что такое, дорогой? Что у тебя такое мечевой? А ну, а ну, сейчас мы тебя выведем на чистую воду, что ты сегодня так хочешься прятать. Не хочет сегодня разговаривать мечевой девочки, Прячется в колоду. Он сегодня от меня уже второй раз прячется. Не хочет мне рассказывать. Сейчас мы, молодой человек, вас посмотрим. Так, король мечей, скажите нам, пожалуйста, что там у короля мечей? И его чувства, его планы, его действия по отношению женщины, которая его смотрит. Чувств. Так, девчонки, смотрим. Так, сначала немножечко так, что на данный момент возле него. Смерть, трансформация. Смерть, трансформация. Трансформация. Так. Здесь тоже разрыв какой-то. Была точка поставлена. Развод. Король мечей. Проходит трансформацию, потому что было очень больно. Поставлена точка. Был развод с королевой кубков. Ну, здесь справедливость, здесь развод, здесь о жене он выпало. Было очень тяжело, было очень тяжело. Он сейчас даже и говорить не может, тяжело ему сейчас. Потому и прятался, и сразу вышла карта девочки смерти, карта смерти вышла. И десятка мечей вышла, больно, очень больно. Но эта точка навсегда уже, это без возврата. Это развод и девичья фамилия. С королевой куков. Она у меня была самая любимая женщина. Я ее очень любил. Она была моя любимая женщина. И мне сейчас очень тяжело. Она была моя любимая женщина. И мне сейчас очень... У нас развод. Мне очень тяжело. Я относился к ней как, как пацан. Я не ценил свою жену, потому что вот вышла Паш Жезлов, Паш Кубков и императрица. Я не ценил свою жену. Она была самая любимая моя женщина. И моя жена я не ценил ее я относился к ней как пацан я влюблялся в каждую в в кого попала я гулял где попала я всегда искал что-то новенькое я всегда чего-то хотел я не ценил ее и теперь я потерял мне тяжело мне тяжело ладно Какие чувства у тебя к женщине, которая тебя смотрит? Какие чувства у тебя к женщине, которая тебя смотрит? Какие чувства? Я потерял все. Я ничего не хочу. Я как будто в тумане. Я как будто меня кто-то замогичил. Я не могу себе найти место. Девятка мечей. Мне больно. Мне у меня все болит. У меня душа болит. У меня тело болит. Мне кошмары снятся ночью. Я спать не могу. Я такое ощущение, что меня кто-то замагирил. Пятерка кубков. Я разочарован во всем. Я ничего не хочу. Я ничего не вижу. Я не хочу не кушать. Я не хочу не дышать. Я не хочу жить. Я не хочу работать. Я не хочу никого. Я никого не хочу. Через свою дурь, через свою привязку, что у меня была по дьяволу, что я там накосячил, я потерял все. Я потерял все. Я влюблялся, я обманывал. Ну и выше это и опять. Луна, рыцарь кубков. Я обманывал, я влюблялся. Я хотел всегда чего-то нового. Я хотел веселиться в одиночку. Я хотел веселой жизни. Я хотел радоваться жизни. Ну, и пришел мне вот этот конец. Вот и пришел мне туз мечей. Вот и упал на меня туз мечей. Жена отрубила моя. Я потерял все. Я потерял стабильность. Я сейчас в четверке кубков отчаянии. Потому что у меня было много тайных женщин. У меня было много женщин. У меня было много иллюзий, я радовался жизнью. Я хотел сегодня одно, завтра другое. Я хотел вот такой жизни веселой. У меня было очень много тайн. У меня было очень много тайн. У меня была тайная женщина, дама жезлов. Да, у меня была. Как мне было с ней хорошо? У меня была тайная женщина. У меня было две. Две у меня была, я и там был, и там, и там. Ну, я не был на халяву, я всем помогал. Я всегда хотел что-то новенькое. Ну, теперь буду ждать, буду ждать, когда придет новая жизнь. Когда пройдет это обнуление. И, наконец, я опять начну. Так. Как ты отно относишься? Какие у тебя? Были ли чувства у тебя к женщине, которая тебя смотрит? Были ли у тебя чувства к женщине, и какие, которая тебя смотрит? Ну, жениться. Я хотел все налегке, посмотрите, девочки, потому что почему я это сказала? Вышел дурак и вышел Ерафант. Я не хотел серьезных отношений, я просто хотел легкости. Дурак и Ерафант. Я не хотел жениться, я никому ничего не обещал, я хотел просто веселиться, я хотел налегке, я не хотел никому. Ты себе, я себе. Я делал больно, да. Я понимаю, что я всем делал больно и в самую первую очередь делал больно своей. Нет, нет. Самое главное, что я всем делал больно. Я не знал баланса. Я и шел как ну как дурак. Я и шел закрытыми сюда глазами я не знаю я у меня не было что можно а что нельзя у меня не было такого мне было можно все но я никому ничего не обещал я не обещал что я буду жениться ну и а теперь все холодны ко мне а теперь ко мне все холодны мне столько остается наблюдать за всем этом так, девочки, совет женщине, которая смо смотрела этого короля мечей. Совет для женщины, которая смотрела короля мечей. Совет для женщины. Сук вам не знаю видно не видно смотрите вы всегда его ждете вы ждете его вы любите его но он всегда будет показывать что я прав всегда хочет быть победителем все виноваты кругом него только только не только не он он всегда прав но он объявится к вам он еще к вам объявится. А что делать женщине? Хорошо, объявится, нарисуется. А что вам делать в этом случае? Убегать. Убегать, как нечистая сила откладана. Бежать от этого мужчины. Бежать, карты говорят. А что будет в будущем для этой женщины? Новое начало будет. Новая жизнь. Бежать. Карты говорят бежать от этого мужчины, у вас будет новый, новый мужчина, у вас на пороге будет новый мужчина. Смотрите, как карты отвечают. У вас будет новая жизнь, на вашем пороге новый мужчина, рыцарь пентаклей. а от этого бежать. Что делать? Бежать. Что делать, женщины? Убегать, убегать, Чтоб только пятки сверкали. А у вас идет новая жизнь, новый мужчина идет в вашу жизнь. Для любви, для новой любви, для новых чувств, взаимных. Так, девочки, вот такие у нас сегодня были расклады. Фу, что-то мне аж в голове, Ай, в глазах темнеет. Четыре расклада. Ладно, закончили мы это. Так, девочки, от вас... Благодарность – это, вы знаете, лайки, ваши подписки, ваши комментарии. Так, девчонки, огромное вам спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, огромное спасибо, потому что устала немножко, вы знаете. Фух. Так, и до новых встреч. Завтра встретимся, завтра будем королевы мои, будем смотреть на королев моих. До завтра, удачи вам.